Всем привет на Зона Гейм. Пришло время очередного выпуска новостей. Моя самая любимая рубрика. Смотрите в этом выпуске последние новости о мобильном Need for Speed Mobile Online. В декабре по всему миру станут недоступны несколько известных игр. Неплохой аналог GTA. Что пишут за рубежом о Карих Стрит. Парочка новых игр и еще много интересного. Кто знает, может вам понравится и вы захотите чуток задонатись на поддержку канала. Ссылка под видео. А перед тем, как начать, хочу поздравить влок с тем, что он был первым, кто прокомментировал предыдущий выпуск. Ура видео! Влови сердечко! Интересно кто будет первым в этот раз? Need for Speed Mobile Online. Как стало известно, в прошлом месяце разработчики из теми Studio перекрыли доступ к игре, что объясняет отсутствие очередных слипов. Все дело в том, что при первом тестировании было собрано достаточно материала для продолжения работы над игрой. И вот на днях стартовал второй этап тестирования, во время которого игрокам необходимо оценить улучшенную оптимизацию, графику, физику автомобилей и звук. Ранее поведение машин было схоже с игрой асфальт. Сейчас же тестировщики проводят параллель с Need for Speed Carbon, что послужило переходом от абсолютно аркадности к бонусу более реалистичному управлению, можно догадываться. Возможно, дело в негодовании игроков. Что касается открытого города, то по сей день свободно поколесить возможности нет, но это временно. Что ж, второй этап тестирования стартовал, значит ждем новые сливы. Зона гейм пристально следит за мобильной игрой Need for Speed Mobile Online и в отдельной созданной группе публикует все последние новости и даже видеоролики с дубляжом от нашего канала. Хочешь быть в курсе последних новостей? Подпишись, ссылка в описании под видео. После мирового релиза Karak на iOS, игра стала прекрасной темой для обсуждения на зарубежных сайтах. Судя по комментариям игроков и различным статьям, к проекту отнеслись положительно. Игру сравнивают с сериями Need for Speed для поколений PlayStation 2 и PlayStation 3, что, как пишут, впечатляюще. Большинству пришлось по нраву физика, прекрасный автопарк, открытый город и даже клубы. Из минусов – оптимизация нагрева смартфона и быстрая разрядка аккумулятора. К этим проблемам игроки отнеслись с пониманием и верят, что разработчикам удастся все исправить расстроило отсутствие повреждений, но это компенсируется красивыми авариями. Несколько изданий поделились своим предположением, что разработчики прокладывают путь для перехода к Street в открытый мир онлайна, и самое интересное игроков ждет еще впереди. Не обошлось и без проблем. Многие игроки отмечают частые вылеты на iPhone 11 Pro Max, играя на максимальных настройках. Что касается версии для Android, то разработка активно ведется и, возможно, уже в первом квартале 2023 года станет доступна в Play Market. Нормуль, так преподносишь контент, подписалась. Жду новых видосиков. Игра Arena Breakout преодолела планку в 40 миллионов загрузок и смогла завоевать огромный успех в Китае. До 1 декабря игроки, живущие в Австралии, Новой Зеландии и на Филиппинах, получат доступ к тестированию, но всем кому не терпится поиграть в новый шутер, можно воспользоваться VPN. Разработка игры ведется с ускоренным темпом и обещает отправить в свободное плавание уже в первой половине 2023 года. Игра удачно демонстрирует, как далеко продвинулись мобильные игровые технологии. Помимо присутствия реальных игроков, боты могут Могут наметить свои собственные маршруты атаки, основываясь на движении игрока, а также могут разработать сложный план атаки в зависимости от местности. Ожидайте внезапного обхода с фланга и нападения засады, потому что эти боты не сдадутся без боя. Монтреал с января 2023 года закрывает три игры. Hitman Sniper, The Shadows, The U6 Go и Space Invaders. Об этом они написали у себя в Твиттере, разместив соответствующее сообщение. Игры с маркетов будут удалены до 1 декабря, а установлены на гаджетах проекты проработают до 4 января, чтобы у игроков был шанс воспользоваться всеми внутриигровыми покупками до завершения работы. Что касается возмещения материальных средств, то об этом умалчивается, как и сам повод такого решения. Может, дело в том, что эти игры никому не нужны? Что вы думаете, пожалуйста? этому поводу напишите в комментариях call of duty warzone mobile разработчики добавят известную всем карту shoot несколько месяцев назад эта карта появилась в глобальной версии call of duty mobile и теперь будет выпущена для мобильной версии warzone если слухи верны то игра выйдет 15 мая 2023 года Теперь Мазерати позволит себе каждый. Очередная коллаборация в PUBG Mobile позволит погонять на автомобилях премиум-класса. Речь идет о моделях MC20 и Мазерати Levant. Оу нет, мало лайкосов, а качественный контент. Возможно, не такой качественный, поэтому и мало лайков. Новая игра Bass Simulator 2023 уже доступна для смартфонов. Новинка может похвастаться улучшенной графикой и реалистичными городами. Огромным плюсом является отказ от штрафов за нарушение правил дорожного движения и вот вознаграждение за соблюдение. Отдельные города разбиты на миссии, они же на маршруты с возможностью изменения погоды. Теперь можно следить за тем, как в автобус заходят пассажиры и даже с вами здороваются. Прежде чем мы перейдем к новым играм, хотим напомнить, что у нас в Telegram есть группа, в которой мы обсуждаем разные мобильные. Игры, Делимся последними новостями и общаемся на разные темы. А еще эта группа помогает не пропустить новые выпуски на Зона Гейм. Если тебя еще там нет, то самое время добавиться. QR-код на экране ряды королевских битв пополнила новая игра Sigma. Пока только для Индонезии и только на Android. Мультяшная симпатичная графика, огромная карта с домами для лута и есть возможность перебираться на автомобилях. Разработчики называют плюсом игры автонаведение прицела и отсутствие у персонажей различных способностей, что делает игру более приземленной. Что же, с нетерпением будем ждать глобальный релиз, чтобы потом его проигнорировать. Как по мне, уж лучше поиграть в Т3 арену, а на деле абсолютная копия Free Fire на мини Малках. Что ж, каждый рыло найдет свой торт. «Красавчик, я обожаю тебя» «А я вас как» Witchcry Horror House. Новая мобильная игра, позволяющая быть маленьким мальчиком, которого похитила старая ведьма и закрыла у себя волшебном доме. Нам надо выбраться, решая различные головоломки. Если вам надоели динамичные игры и просто хочется отдохнуть, решая несложные задачки. Witchcry именно для вас. Простая атмосферная игра с красивой графикой и интересными головоломками, способна увлечь на несколько часов. Увы, игра очень короткая. Хотели новую гиташку для телефона? Ловите! Окунитесь в криминальный открытый мир и подчините себе всех авторитетов, имя которых даже страшно называть вслух. Воспринимайте The Summit как ремастеры первых гиташек, шек вид сверху, остальное все как в знаменитой серии с возможностью угона машин. Аналог GTA для телефона начинается с прилета главного героя на вертолете, его встречает партнер по делу и моментально вводит в курс дела. Как вы уже поняли, к игре прилагается сюжет. Жду GTA и новости о Need for Speed Mobile Online. Ну что сказать, но ну, самый лучший канал, самый лучший контент и самый лучший ведущий. <смех> спасибо. Это еще не все. Тем, кто очень ждет мобильную игру Need for Speed Mobile Online, но еще не в курсе, что будет в игре, советуем посмотреть один из двух роликов, которые сейчас видите на экране. На всякий случай оставляем ссылки под видео. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч на Зона Гейм.